Здравствуйте, меня зовут Евгений и сегодня я расскажу вам немного про технологию OVIRT. Я являюсь системным администратором и люблю виртуализацию. В данный момент я работаю в технической поддержке компании Red Hat. Именно занимаюсь поддержкой решений виртуализации. Итак, что такое OVIRT? OVIRT это платформа для виртуализации. Она является апстримом для Red Hat Enterprise Virtualization или REV и является по функциям альтернативой продукту vSphere от VMware. Чем она не является? То есть она не является cloud-платформой, то есть это не iInfrastructure as a Service, а также это не э, инструмент для виртуализации просто одного, одного сервера, то есть это что-то между, то есть это именно среда э, виртуализации. Прошлое данного проекта началось в 2006 году. Зайдем издалека, то есть в этом году израильский стартап Кумранет создал KVM, Kernel Virtual Machine, сегодня нам очень известный продукт. И его довольно быстро включили в обстрим ядро Linux. И после этого в 2008 году Кумранет создает свое решение под названием Solid Ice Virtual Desktop, которое является VDI-решением, и используется для, для виртуализации рабочих столов. В 2008 году Red Hat покупает компоненты и уже в 2009 году выходит Red Hat Enterprise Virtualization 2.1. То есть это была первая версия данного продукта, но так как он был, содержал наработки Solid SolidEyes, он уже имел версию 2.1, однако он не являлся open-source решением. Так как политика Red Hat заключается в максимальной э, поддержке open source, было принято решение переписать э, данный код. И в 2011 году э, в рамках открытия данного кода вышел OVIRT 3.0, на основании которого в 2012 году вышел Red Hat Enterprise Virtualization 3. То есть это третья серия, по сути, являлась первой open source версией э, Rev а также ОВИРТ. В данный момент актуальна является версия 3.3, то есть это ОВИРТ 3.3.3, выпущенный 14 февраля 2014 года, и РЕВ, то есть Red Hat Enterprise Virtualization 3.3.1, выпущенный вчера, то есть 27 февраля 2014 года. Будущее это ОВИРТ 4.0, который будет в основном Содержать поддержку REL7 либо Fedora 19 как основной платформы. На данный момент основная платформа это REL6 либо Sentos 6. Но также оно работает и сейчас, версия 3 работает также на Fedora 19 и 20. А также более плотная интеграция с компонентами OpenStack, такими как Storage и сеть. И возможно другие компоненты тоже. Компоненты, из которых состоит, по сути, ovirt это Linux в качестве платформы. В основном это REL, либо Santos, либо Fedora. KVM используется в качестве гипервизора. Липвирт и VDSM используется на непосредственных гипервизорах на узлах. И это написано на питоне приложения. ovirt engine это само приложение, которое осуществляет администрирование всего кластера. Это JBoss-приложение, работающее на отдельном сервере. LVM и NFS используются для хранения дисков виртуальных машин, то есть э, используются они в кластерных конфигурациях с использованием Shared Storage. Postgres используется для, как база данных для хранения метаданных о машинах, их дисках, памяти и так далее, о пользователях. Э, и для подключения к непосредственно консолям виртуальных машин используются протоколы SPICE и VNC как все эти компоненты между собой связаны то есть э, вот это в центре это менеджер нода пользователи заходят на нее через веб-интерфейс либо REST API э, либо э, пользовательский портал они могут идентифицироваться через Active Directory либо LDAP дальше они заходят на менеджер, им из базы данных Postgres показываются машины, кластеры и так далее и, соответственно, при любых, при любых задачах э, данный менеджмент нода управляет гипервизорами. И на гипервизорах идет э, для связи э, сервис VDSM, который уже непосредственно использует LibWirt для управления э, KVM. Выглядит это как простое веб-приложение, то есть открывается через браузер, все администрируется абсолютно через, э, через веб-браузер. То есть на данном скриншоте администраторский портал. Я в одном из следующих видео покажу его в действии, то есть сейчас не будем на этом заострять внимание. И основные возможности OBIRD это в первую очередь High availability, то есть настройка э, таких систем отказоустойчивых, при, в которых при отказе одной из, одного из гипервизоров виртуальные машины, которые на нем работали, будут перезапущены на работающих гипервизорах. Также живая миграция, то есть миграция виртуальных машин без остановки между гипервизорами. Очень удобно в, в, в случае необходимости про, про перезагрузки, например, гипервизора или его обновления. Следующий Image Management — это настройка снапшотов, а также темплейтов. То есть можно создать заготовку виртуальной машины и из этой заготовки создать множество виртуальных машин. Load Balancing, то есть балансировка нагрузки — это функция которая позволяет э, менеджеру распределить нагрузку равномерно по кластеру. То есть, например, если один, один из э, хостов оказывается перегружен, то с него виртуальные машины live мигрируют, то есть без, без, без перезапуска мигрируют на другой хост, чтобы разгрузить э, и распределить нагрузку. V2V, то есть virtual to virtual, это э, конверсия других виртуальных машин, импорт виртуальных машин из VMware, Zen, LibWirt и так далее. И репортинг это отчеты, соответственно. То есть можно создавать отчеты за любые периоды, по любым параметрам данного кластера. Также в рамках проекта LibWirt поставляется guest agent, то есть это агент, который устанавливается в виртуальную машину. И он может предоставлять на менеджер информацию об IP-адресе, версии операционной системы, использовании ресурсов данной виртуальной машины, залогиненных в нее пользователей, что очень удобно для администрирования. Также mm -hmm. э, разрабатываются драйвера для Virtio, это э, паравиртуализированные драйвера для сети, блочных устройств, то есть Virtio netblock, виртуал Virtio Balloon это Memory Ballooning, QXL это -э, э, Spice -э, видеокарта с поддержкой акселерации Spice и USB это проброс устройств с клиентской машины, которые, на которой открыта консоль виртуалки, проброс в эту виртуалку USB-устройств. Минимальная конфигурация, на которую можно поставить Overt, это все на одном компьютере, но она не рекомендуется к использованию. В таких подобных маленьких дипломатах лучше использовать что-то наподобие Proxmox VE. Рекомендуемый минимум, это отдельный сервер для менеджеров ноды и два гипервизора с поддержкой fencing, то есть это когда можно удаленно перезагрузить данный сервер. Это, например, IPMI, либо ILO, iDRAC и так далее. Подобные технологии поддерживаются у VIRT. И общее хранилище данных на технологии либо iSky, либо Fiber Channel для возможности также опций высокой доступности. Максимальные возможности это больше как бы теория. Например, о том, что можно 500 гипервизоров управлять 500 гипервизорами с одного менеджера а также 10 тысяч одновременно работающих виртуальных машин ну а возможности одной виртуальной машины это грубо говоря возможности QM то есть они вполне достаточные э, на данный момент э, возможности данного гипервизора устанавливается все довольно таки просто то есть как на менеджере так и на гипервизорах нужно установить CentOS 6 минимальную версию подключить на нее два репозитория EPL и Overt Далее скачать э, установщик и запустить engine install. После чего он задаст несколько вопросов по поводу желаемого хостнейма и так далее. И установит все необходимые пакеты и настроит их. После чего открывается веб-интерфейс. И уже в веб-интерфейсе можно добавлять гипервизоры. То есть в этом случае указывается SS пароль э, рута. По SSH менеджер сам заходит на гипервизоры и там устанавливает все необходимые пакеты. И подробнее есть тут по ссылке довольно-таки хорошая инструкция, как это все установить. Но я покажу это в следующих видео более подробно, процесс установки Overt. И в принципе это все, о чем я хотел рассказать в этой презентации. Спасибо большое за внимание. И вопросы можете задавать в комментариях к данному видео. Спасибо, до свидания.